Добрый день, дорогие друзья. С вами канал ЮДВ Сочи. Вот в эфире Вячеслав, и сегодня я хочу вам презентовать гостиничный комплекс Греция, находящийся у нас в Лазаревском районе. Находится на территории полтора гектара, 9 корпусов трехэтажных. Сделано все в современном стиле. Прям вот керамогранит такой очень-очень качественный, красивый. Здание очень красивое Действительно Греция Все у нас Вот озеленение Сейчас все доводится а, до ума Здесь у нас на территории Три бассейна вот, а, своя Управляющая компания Управляющая компания Работает у нас а, по системе 33 на 67 Все включено а, В 33% здесь все Компания берет на себя а, Вплоть до уборки, охраны территории. Вот, и хочу вам показать номера, вот, трехместные вот, и пятиместные. Все номера у нас сдаются с ремонтом, вот полностью. Вот такие номера. Это у нас трехместный номер вот, с кухней, полностью оборудованный номер. И здесь соответственно ящики шкаф телевизор вот. выход на балкон с балкона у нас прекрасный вид ух ты угу, почему-то не выпускает давайте так я вам покажу а, вот она у нас море можно выйти на балкон ой закрыто почему-то закрыто ну, ладно. Не будем ломать дверь вот. прекрасный вид в любом случае есть вот. это у нас трех трехместный номер и сейчас я вам покажу еще пяти местные номера вот. в продаже вот такие номера прямо есть по очень очень сладкой цене вот, вот такой у нас 5 местный номер получается здесь у нас диванчик раскладывается на два места здесь у нас Сразу готово и еще пятое место. Это для тех, кто приезжает уже а, с детьми, с большой семьей. Выход у нас на задний дворик. Здесь у нас еще делаются ремонты. Вид, конечно, здесь не показывал. Сейчас я вам покажу другие. Вот. Также здесь все оборудовано, кухня. Вот. Салозел. полностью готовый номер. Маленький номер даже трехместный, который сейчас продажи за 8-500 миллионов, вот, приносит в год примерно по, по расчетам прошлого года миллион приносит собственнику чистой прибыли. Так что можно сказать, что это прибыльный бизнес. Вот, а продолжаем съемку. здесь у нас получается смотрите ребят. а вот в этом корпусе у нас сейчас есть продажи по 5 миллионов 900 тысяч а, за номер номер получается готовый это готовый бизнес просто покупаете готовый бизнес вот, на пассивный доход весной он уже запускается и можно просто сдавать его в управление но ну, вот, приезжайте конечно естественно два раза в год тоже самому жить такое лошадное озеленение вот. Как видите, работы идут полным ходом. Рабочие работают, будет все в едином стиле. Вот один из готовых уже комплексов, полностью готовый. Очень такая дорогая плитка керамогранитная. Как видите, сделано все очень достойно. На первых этажах есть еще своя терраса, вот, когда можно просто по утрам выходить попить кофе ну, вот, опять же повторюсь, у нас вот здесь бассейн бассейн вот. будет один сейчас я вам покажу второй бассейн территория вся в озеленении вот, в натуральном камне Это, самих зданий всего 20% остальное все идет инфраструктура вот. ресторан спа вот. все на территории Детские площадки, спортивные площадки, это все вот эта территория получается, Греция. Давайте пройдем дальше, покажу вам Море здесь буквально в двух минутах ходьбы вот, Сейчас я спущусь на площадку, продолжим видео а Здесь у нас будет столовая на 400 мест, а швейцарская линия вот. вот тут у нас ресторан на 100 мест Закрытый. Все это, ну, естественно, сейчас делается ремонт. Вот. Здесь у нас своя территория также. Все у нас пока в теплице, чтобы ничего не замерзло. Вот. Также здесь еще один бассейн. Ну вот, как прям даже указано море, бассейн, игровая, кафе. Вот. Как видите, все, все в озеленении. А у нас детские площадки. Тут у нас детская площадка. Так. так. Сейчас покажу. О, так что это семейный отель. С детьми можно приезжать, отпускать. Территория закрыта, можно спокойно ребенка опустить. И отдыхает он здесь, бегает. Пожалуйста, все в озеленении. Зоны отдыха. Вот. Это все еще будет обновляться И делается Здесь у нас вот карпы плавают О, какие красавцы так, они, <сосы> Это карпы, карпы. карпы. Да. <сосы> Красавцы Кормить нельзя да. Потому что у них свой корм да. Вот такой у нас Парк юрского периода вот Что это у нас тут? Розмаринчик Хорошая приправа для мяса Это вот такой вот у нас Парк южского периода свой На территории для детей И пойдемте еще покажу Зелени просто очень много уйма. Разные, разные виды зелени у нас. И туи, и хвоя. Вот. Я пойду на ту часть, дойду, посмотрю, покажу. Вот наша территория еще. Вот. Это мы сейчас идем на территорию детскую, спортивную. Там еще бассейн. Вот. Еще будет а, тоже такого. Кафе-ресторан вот. Здесь у нас детская площадка Игровая комната Это все оборудуют. Вот. Давайте вот так покажу Вот эта вся территория Будет детская комната детская зона. детская зона Ну вот здесь у нас Будет Ну не будет, он и есть Бассейн вот. Это у нас и взрослый и детский бассейн, вот он у нас детский будет бассейн, здесь у нас взрослый бассейн, зоны отдыха, там у нас территория спортивная, вон они тренажерные аппараты, здесь будет теннисный корт, вот он как раз тренажерный зал, Зона отдыха. Здесь у нас выход на пляж. До пляжа буквально две-три минуты. Если нам сейчас позволят, мы туда пройдем и я вам покажу. До моря прям просто дойти две-три минуты. Вот такой подогреваемый бассейн. Вот. Ну здесь, естественно, будет все меняться Это я вам показываю, у нас зима, январь Вот да. Не сезон вот. Поэтому все это сольется, все убирается И сейчас давайте дойдем до моря Пойдем до моря Хотя Сейчас нам еще что-то хотят показать я вам Еще какой нибудь новость тоже скажу вот у нас тренажерный зал. А -а -а. Закрытый. Ну вот у нас велодорожки. Вот, еще оказывается, у нас здесь будет летний кинотеатр. Вот. Так что... Ну, здесь пока у нас все, все оборудование для того, чтобы доделать корпуса, поэтому здесь еще все буду доделать. Все, вся территория оснащена видеокамерами, везде видеонаблюдение, поэтому а, детей можно спокойно оставлять, все бегают спокойно. Вот, я же еще раз повторюсь, территория закрытая, поэтому дети могут спокойно перемещаться по всей территории а, Греции. И давайте как раз я вам покажу дорогу до пляжа. Вот у нас выход. Здесь вот как раз указание на пляж, чтобы вы понимали, до пляжа. Сейчас вот мы как раз дойдем до пляжа, чтобы вы видели. Можно просто выйти из Греции и дойти у нас до пляжа. Пока идем, я вам напоминаю, что на дворе у нас январь. 14 января. У нас светит солнышко. Вот. Вот люди... И всего, идут тоже с пляжа Принимали солнечные ванны вот. Близко их не буду снимать Потому что, как у нас всегда Все принято Не снимайте Без разрешения вот, а вот у нас Ласточка наша Как раз проезжает Над переходом к морю ну и вот мы пришли буквально две минуты и мы уже у моря. Ох какой охранничек. О, какой бы охотничек красавец. И вот проходник у нас до моря. на наше море. Даже до пляжа сделала дорожка асфальтная. Ну и здесь летом, представьте, здесь все еще будет зеленое. Вот. Это сейчас ямлай, поэтому зелени не так много, но все равно, как видите, растет жирность, зелень. волны летом у нас здесь появляются, естественно вот, пляжные ресторанчики также будут сдаваться лежаки и вот пляжная сона какие волны Вот территория пляжа. К лету это все убирается, естественно, так как зима. Вот. А все, что вынесло дождями в море, это потом все к весне, даже не к лету. К весне это все убирается, как и на центральных пляжах Сочи у нас это все убирается. Пляжи будут чистые, вот, а, так как Греция тоже уже будет в полном, так скажем, своем вооружении работать, вот, то они будут ухаживать за пляжем, вот, а, предоставлять а, уже тем, кто будет приезжать в свои места, вот, оборудовать. Так что здесь будет пляж весь весь а, облагорожен. Ну и полюбуйтесь. Не знаю, как там с ветром, но, шумы, но вот такие у нас вот. напоминают 14 января. вот путешествие в грецию нашу так что кому понравилось ставьте лайки но ну вот а, также могу сказать что а, самой в самой греции комплексе греция есть предложение ниже ниже чем а, у любого агентства вот, а, хотя сейчас а, продается по 5 а, 920 вот, мы можем сделать еще дешевле потому что есть а, так скажем свои выходы Но вот, а сделаем дешевле вот, и э, хорошее приобретение по цене по цене э, менее чем скажем менее чем по цене однокомнатной квартиры вы возьмете себе готовый бизнес. а вот апартамент буквально в 200 метрах от моря вот, под ключ полностью готовый берете и зарабатываете э, в год от миллиона рублей вот это прям очень хорошее предложение даже в сочи по таким ценам я вам не смогу предложить да и никто не предложит чтобы по цене чем-то ну скажем 7 8 миллионов взять апартамент чтобы он приносил такие деньги за сезон а здесь уже аналитика работает вот сам скажем так в апартаменты комплекс Греция уже а, работает не первый год, вот, сейчас просто сделали его более современным, и а, первые люди летом за сезон уже заработали свои деньги, вот, а, те инвесторы, которые уже зашли после, будут получать уже а, в следующем ну, в этом году, в этом сезоне, вот, и условия более чем а, сладкие. Для Сочи это а, очень хорошее инвестирование потому что ни в Адлере, ни в Сочи вы не найдете с такой доходностью хороший апартаментный комплекс либо отель вот. так что пишите, звоните вот. поможем вам с приобретением в Греции и будут у вас Свои апартаменты в которые вы можете два раза в год также приехать отдохнуть пишите комментарии кто знает кто отдыхал потому что греция это уже не первый год работает кто-то даже приезжал и отдыхал в греции как вам сервис на каком уровне был тогда сейчас сам застройщик обещает уровень более такой европейский все включено так что для отдыха это в локации Лазаревском один из самых топовых сейчас мы возвращаемся опять в грецию ну и в принципе я там все показал 9 корпусов Каждый корпус три этажа, 3-5 местные номера, цена от застройщика 5 миллионов 920, я же могу вам предоставить еще дешевле, так как с компанией Сочи ЮДВ у нас есть свои выходы каналы и сделаем еще скидку. Осталось только вам приехать и забронировать. Даже можно не приезжать. Все можно сделать дистанционно. Просто наберите наш номер, наш телефон, и наш оператор вам все подскажет. Вот. Ну и по традиции ставьте лайки, пишите комментарии, делайте репосты. С вами был Вячеслав. До встречи.